Добрый день, дорогие друзья. Сейчас я хочу записать видео о том, как переделать вертикальный формат видео в горизонтальный. То есть руки у меня будут занимать вот такое положение на экране. Давайте сначала перенесем на Timeline Line наше видео. Вот меня спрашивает: хотите вы установить установки проекта согласно? этому видео если я скажу соглашусь то у меня и проект будет вертикальным но мы не будем соглашаться на это пусть проект у нас остается горизонтальным вот с черными полями по бокам сейчас мы эти черные поля будем убирать каким образом это делается нажимаем pancrop видео и э, установки с Дефолт меняем на желаемое на 16 к 9. Вот таким образом. Мы видим, что видео повернулось, но оно занимает почти все пространство то есть обрезались вот эти вот полезные нам нужные части. Каким образом это устранить? Меняем положение нашего окна. Вот так. Все, мы поменяли окошко. А теперь можем растянуть его до нашего видео в панкропе. Ну вот, максимально возможно. И вот что у нас получилось. Теперь руки у меня снизу находятся. Немножечко тут черная черточка вылезла чуть-чуть не довернута ну вот так немножко довернули ну вот и все будем смотреть вот в таком виде хотя может быть вертикальный был бы удобнее но Смотреть на компьютере вертикальное видео с черными полями не очень хорошо. Мне больше нравится все-таки более привычный обзор, когда формат горизонтальный. Вот, дорогие друзья, было полезным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Тех Минимум. И вы увидите много полезного. Да, забыла сказать, что это была программа Sony Vegas видеомонтажа. Простая, доступная и очень весьма понятная. Самое главное, дорожки крупные, очень удобно работать. Все, всем пока, до новых встреч.